поедет в том направлении и может быть их возьмет вот. и когда теперь они при помощи сервиса могут порастраивать свои транспортные пути сидя дома и зная прекрасно куда, когда едет какой человек существующий в этой системе вот. и это оптимизирует затраты всех потому что человеку не приходится гонять порожником в одиночку на машине, тратить бензин Uh, и uh, так далее, то есть uh, просто как бы даются знания, а знания, естественно, как бы умножающий эффект. То есть uh, А вот этот сервис, он как бы потом будет uh, полезен гораздо больше, чем тот же там бла там и так далее. Во-первых, Во uh, сейчас он нужен для производства. К примеру, сейчас общались с человеком, который которого. 7000 гектар земли, ну типа у компании, в которой он работает. Вот. На этих 7000 гектар, ну рядом с ними, существует там несколько колхозов с несколькими тысячами людьми, людей. Вот. И вот у него банальная проблема, ему хочется создавать, чтобы люди создавали производство, чтобы его земля дрожала, и он готов там всю свою землю отдать для того, чтобы продать какую-то ее часть по хорошей стоимости. То есть передать использование там, тем же людям или так далее, просто, грубо говоря, чтобы его затраты отбились. Вот. А люди ничего не могут делать, они не знают как организовывать производство, ни для чего эти производства нужны будут кому-то, из чего строить эти производственные комплексы, какие технологии там применяются, Ничего этого они не знают. А в этой системе будет доступны все здания, все примеры, то есть, грубо говоря, щелкаешь на карту, смотришь, что у тебя рядом есть, щелкаешь производство, что бы ты хотел производить, тебе выдают перечень того, что потребляет, допустим, твой продукт, перечень того, что тебе требуется, создаешь цепочечку, вот, туда присоединяются люди, как в социальной сети типа конструктора. А, ну да, это будет большой конструктор. То есть там любой ребенок может перетаскивать там, трактор на диаграмму Ганта, выставлять значки там в любой последовательности, вот. рисовать значки и так далее. Ну и в общем вот, то есть людям выдается вообще все необходимое. То есть, на этих 80 гектаров ну это сколько по-моему тысячи гектаров от квадратных километров. Ну, короче, 8 квадратных километров. На них можно, блин, построить государство целое, там, я не знаю. То есть на одном квадратном километре можно построить комплекс всей почти производственных цепочек, которые будут что-то, конечно, покупать извне, допустим, там всякие минералы там, или редкие ископаемые, но, в принципе, он все будет э, сам воспроизводить. А у нас, как бы, огромные э, заросли, там тысячи, там, миллионы километров, деревни, э, деревья, блин, короче, ничего там нету, в общем, никаких людей нету, ничего не производится, <coughs> а даже в Москве, там десять километров от Москвы, вы уже смотришь, там вообще ничего не производится. И у людей ни знаний нету, ни опыта, ни возможности, ни ресурсов. Ну, короче, мы получаем а, все, что можно получить от а, этой невежественной ситуации. То есть а, все думают, что у нас так, ничего не развивается. Ну как бы ничего и не будет развиваться, пока не будет предпосылок. А эта система создает предпосылки в планетарном масштабе. А, в общем, вот. Еще вопросы. Коля, если а, есть вопросы, пиши в чат. Тут вот есть чат. Ну, еще есть вот, может быть, идея. А, или вопрос появился. Ну, я постараюсь понять получше систему. Допустим, Представим use case такой, да, своеобразный. Я, например, тракторист, да, у меня есть трактор. Вот Сейчас речь идет, как я понял, больше о такой сельской местности, да, то есть ресурсы представлены некой... Нет, это, это пример всего лишь, имеется в виду вообще все ресурсы, вообще всей планеты. Ну просто на тракторах и так далее будет удобно испытывать, потому что сейчас есть на это заявка, как бы, и, скорее всего, а мы сможем помогать этой области и строить поселение проекта Венера с показательными центрами на этой почве. Поэтому такой пример и, и Ну или для фобловов это может быть интересно, чтобы учитывать каждую деталь и каждый способ произвести что-нибудь. Даже в образовательных целях или в целях тому, чтобы одному человеку объяснить, как что сделать, то есть инструкцию показать графически. То есть это средство коммуникации прежде всего, дополнительные, которые все еще будет ну, стимулировать структуризацию информации. Вот. То, то есть активные, активные элементы этой системы это люди, которые приходят, строят цепочку, правильно? И другие люди, которые потом присоединяются и оживляют, скажем так, эту цепочку производственную, я имею в виду, ну, да, свои да, да. а ресурсы. Я то есть, один человек приходит, говорит, окей, я сейчас построил логическую, значит, вот эту производственную цепочку, другие видят эту цепочку и имея у себя там за спиной и некие ресурсы, присоединяются к этой цепочке. Например, ну? так, если они хотят получить то, что получится в итоге этой производственной цепочке. То есть, не каждая производственная цепочка будет еще и популярна, потому что не все те конечные цели, которые есть в производственных цепочках, будут всем нужны. То есть, по, по, по сути, это очень похоже на патенты или на открытый исходный код в программном обеспечении. Цель этой штуки – сделать открытый репозиторий, скажем так, живых патентов, не просто какой-то там бумажки с данной куда-то, чтобы подтвердить свои права, а то, что можно графически сразу же включить в работу, то есть преобразовать из какого-то информационного ресурса в э, непосредственное действие. То есть тут же начать это производство по вот именно этой схеме. Или трансформировать эту схему и сделать другое производство, чтобы это все было очень быстро и был живой этот процесс. Чтобы входят, регистрируются в, а, да. входит, в системе входят в цепи производства оборудования, находят там 3D-принтер, говорит, что у меня есть новый способ производства 3D-принтера. Вот. И, грубо говоря, составляет цепочку, то есть нам нужны какие-то такие-то детали. Это все может делать там, либо один, либо группа людей по работе. И, ну, грубо говоря, создает, что из, что из чего при каких усилиях, усилиях получается. Вот. И теперь э, существует такая запись в этой системе. Э, каждый может у себя построить 3D-принтер, либо улучшить э, производственную цепочку, либо вообще переделать под другой, допустим, построительство домов, допустим, принтер построить построить такой. Вот. И все данные человечества хранятся э, о трансформации ресурсов э, и экономике вообще человечества хранятся в этой системе с открытым ходом кстати что вообще такое образование нас учат в основном наборы рецептов да или вот этих же алгоритмов того как грубо говоря из одного числа получить другое число там и так далее да то есть <coughs> если мы говорим о математике или если мы говорим там не знаю о каком-то инженерном деле как раз это вот непосредственно это оно и есть, да, то есть здесь просто появится такая интересная возможность, что можно информацию представить настолько простой и настолько, скажем так, доступной, что самый маленький ребенок, который только вообще есть, если он, там, не знаю, он может вообще даже учиться в этой штуке, читать, писать и так далее, да, то есть вообще все изучать через это и тут же приступать к практике, вот. Да, к примеру, я недавно все серии «How is made, и когда ко мне пришло понимание, как сделаны вообще все вещи меня окружающие, мир прям изменился. Ну, то есть до этого я жил как в каком-то королевстве, которое вот, непонятно откуда что берется, непонятно как оно там, дракон какой-то его выклюнул, там или что случилось. Вот, а когда есть такое понимание, я теперь могу и производить чего-либо новое, либо такое же, что у меня есть. То есть степень понимания мира мной возросла в разы. Вот, а если все это будет в одной системе, и причем там будет не только вещи, но еще системы обучения, там, системы... Ну, вокруг каждой производственной цепочки, и будут примеры, например, видео, как это было делалось ранее. Вокруг каждого ресурса, опять же, все, список всех производственных цепочек, которые были ранее использованы для того, чтобы это сделать, и вокруг, опять, для каждой производственной цепочки видео. То есть, для всего можно давать тут же ссылки на Википедию, какую-либо информацию на YouTube и так далее. То есть... Потом просто эта система начнет в себя впитывать, все эти системы, Википедию, YouTube и поисковик Google и так далее. По сути, в итоге получится, что она, она единственная останется из всего того, что реально будет нужно людям. Потому что намного эффективнее, когда есть одна единая система, допустим, да, она будет децентрализована, тем не менее... Если у тебя есть всего один интерфейс э, с всей информацией, на, э, э, э, э, которая накопило человечество э, о планете и том, что происходит сейчас и будет происходить в будущем, конечно, это намного эффективнее чем делать огромное количество разрозненных систем, которые каждая всего лишь, которые каждый дублирует определенный общий функционал, но в итоге пользователь теряет еще больше времени на то, чтобы выбирать между этими теперь системами. Потому что в этом плане конкуренция она неэффективна, в том плане, что она тратит впустую время, а в итоге получается, что некоторые продукты, если бы они разрабатывались совместно двумя крутыми командами, грубо говоря, там, например, взять сделать один единственный телефон, самый лучший, который только можно сделать, усилиями всей планеты, и просто сделать таких 7 миллиардов, чтобы у всех было или, или столько, сколько нужно реально людям, потому что, может быть, есть люди, которым не надо это, и так далее. Um... Это, Ладно, есть, это да. все будет способствовать объединению за счет того, что будут появляться вот эти вот открытые, скажем так, блюпринты, да, вот эти чертежи того, как э, что-либо делать. То есть не только да, открытые исходные коды, но и открытые э, инструкции. С этим-то можно согласиться. Я имею в виду, что, ну, если человек, например... Э, значит, если есть производственная цепочка, кто-то будет должен выполнять работу. Если это все встроено в данную систему, то у людей я боюсь, что у них даже времени не хватит, потому что это же это все как бы экстра идет, да, то есть человек работает, где -то там содержит, имплементированную э, данную систему, значит, он зарабатывает деньги. Соответственно, он видит эту производственную цепочку, видит эту новую какую-то экономику, ему придется где-то найти дополнительное время, чтобы, значит, участвовать в данной производственной на цепочке. Насколько я Под, подожди, нет, здесь... Да? Скажем так, здесь может быть получиться так, что руководители той компании, которая, в которой работает человек, Скажет, надо обязательно использовать эту штуку, потому что она удобнее. Это первое. Во-вторых, она должна быть настолько простой, настолько предельно понятной, чтобы ее мог понять любой ребенок. И чтобы начать участвовать там, нужно буквально несколько секунд и не более. Не нужно изучать ее всю, чтобы принять участие в производственной цепочке. Не нужно изучать ее всю, чтобы из нее получить информацию о конкретном ресурсе или о том, как устроена вся экономика. Там на каждом уровне да, будут упрощения. То есть, например можно будет посмотреть, что вообще на планете происходит. По сути, если в целом смотреть, у нас всего лишь есть одна большая планета Земля, один большой шарик, да, и все, что происходит во времени, это переход его из одной состояния в другое. Да? Но чтобы определить, что такое этот переход, Нужно смотреть детали, какие именно человечки поменяли свое положение относительно планеты Земля да? Или куда какие ресурсы передвинулись, переехались Или где что, что там расплавили, что пере, переплавили и так далее, там трансформировали Вот эти все детали, их можно будет получить Но в целом, можно даже не смотреть И так понятно, что у нас есть планета Земля то есть если просто человек хочет увидеть общие цифры. Например, текущее население, текущее количество энергии э, запасаемой, текущее там, э, я не знаю, количество проблем решенных, нерешенных, э, текущее количество производственных цепочек и так далее. Текущее количество ресурсов в такой форме или в другой форме. Вот, или общая карта того, как, сколько у нас есть такого-то металла, другого металла, столько-то э, древесины и так далее. Ну да, еще а, вот по поводу того, что будет ли людям сложно а, Артем, ты от стороны будешь че? Да, да, ну, извиняюсь, не знаю, раскрутишь или че. Вот, а, в общем, а, по поводу того, нет, что а, нет, нет, нет, нет. Нет тут нет, нет. О, это да? Хорошо. Это... О, что? никто не сказал, но мы решили проблему. Короче, ладно. А, в общем, по поводу удобности, то есть до этого, сейчас, как это все делается, то есть по факту... Что? его, потому что сама. Я бы, конечно, такого не потерпел бы. такой мы тебя слышим. Короче, это... Это, видимо, Николай что-то там говорит. Можно микрофон выключить, Николай, если ничего не говоришь. Я, я, я не могу выключить просто, я а. с телефона да. сижу. А. Извиняюсь. Все. Выключили. Так, короче, почему это будет удобно? Потому что теперь, проработав на тракторе, ты получаешь не 20 тысяч рублей, а несколько тонн муки, которую можно продать за миллион рублей. Вот чем это удобно? Это рационально. Потому что до этого, ну, как сейчас это делается, то есть какой-то человек должен рисковать своими деньгами, причем хотеть себе еще в 10 раз больше за этот риск. Вот, и в итоге фактически реализации которые никто ничего не получает. Вот. И а почему заинтересованность просто потому что это рационально потому что рациональнее работать месяц в год чем работать целый год без конца и края и тратить на это все свое свободное время а система сама ну как бы вот это вот линия, она не очень идеализирована потому что ну как мы как мы понимаем если это все в нашей системе при существующих э -э -а, там но при государстве, да, которые, которому надо налог отплатить с, с каждого произведенного килограмма муки, например. Подожди, так подожди, и... подожди. Налоги платятся с продажи. Если продажи нет, то нет налогов. Если э, те ребята, которые занимаются производством, организовали кооператив и просто под вот это производство они сказали, что мне столько-то процентов, тебе только столько-то процентов, то они э, все получили столько-то муки. Но с этого момента ничего не плачут. Но если кто-то из них захочет и эту муку не, грубо говоря, съесть, а продать, то вот тогда он платит налоги, и это его собственная проблема. То есть э, система этим не будет заниматься напрямую, но, возможно, потом добавится модуль или плагин к этой системе, который будет решать и эту проблему. Вот. Да, прикольно еще то, что это, в принципе, невозможно никак отследить. То есть почему, допустим... Не обна... кооперативы не облагаются налогами, потому что а, это невозможно вычислить вообще никак. То есть, а, к примеру... Ну, при наличии такой системы это будет возможно вычислить. Да, ну, а, к примеру, в семье, да, классически, мама, папа, а, там ребенок, а, то есть нельзя взять налоги с того, что там, мама, папа передает поле за столом вот а если все они существуют в денежной э, системе то один э, платит налог э, с, э, передача соли и так далее и тому подобное то есть сейчас же группа ну, то есть как вашится поле как производится хлеб одни есть трактористы которые у которых фирма у других есть трактора в лизинг а поля предоставляются в аренду а солярка продается, а, то есть а, хлеб печется на отдельной пекарне мука делается на отдельным денег. Производство а, там, булочек а, оно тоже все отдельно. И на каждом производстве люди перепродавают друг другу за деньги, платят налог. Вот. А, то есть стремится к геометрической прогрессии налоги как бы это абсолютно бесолково. Если вся экономика локальна, она разрасцительна. То есть они производят сегодня хлеб, меняют его там через 10 таких там взаимосвязи, себе на iPhone каждый год, то налоги на такие не платятся. Вот, кстати, еще на тему денег. Да, вот надо понимать, откуда деньги берутся. Когда то есть деньги сейчас в данный момент это долги, то есть обещание человека вернуть эти деньги. Плюс процент. И вот, помимо налогов, с нас еще и вот эти проценты собирают центральные банки, плюс дополнительные посредники нахлебники обычные банки, да? когда нам дают что-то в кредит. Вот. Если по такой системе, как мы предлагаем, будет организовано поселение, для них деньги будут, скажем так, всего лишь мгновенным способом, то есть, всего лишь промежуточным звеном в бартере. То есть не потребуется обязательно так сильно полагаться на деньги. И, то есть они могут просто сделать кому-то что-то полезное, им дали деньги, и они тут же эти деньги поменяли на что-то другое. То есть деньги не задерживаются, не являются накоплением капитала, являются всего лишь промежуточным средством временным. И если так будет действовать Каждое поселение Каждая организация, каждая команда Каждый конкретный человек То в итоге э, рано или поздно Все выйдет на то, что деньги вообще не будут Никому нужны, потому что они просто э, Могут там, я не знаю По дружбе друг другу, что-то делать Бесплатно, а кто-то может просто говорить Так, вот у нас простаивают трактора Пять штук, давайте мы вам просто их дадим Вы ими попользуйтесь э, А мы, грубо говоря, заберем их в следующем году Когда они вам очень понадобятся вот, а вы в этот а у вас мы в этот момент возьмем вот это, то, что у вас другое простаивает. Там, например, какие-нибудь станки и так далее. Она, у нас ребята никогда не пробовали такие станки. Очень